Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Ну вот, сегодня у меня будет урок номер два. Ну и в этом уроке мы давайте поговорим о головной боли любого муховязальщика. Это называется даббинг. Почему головная боль? Потому что это основной материал, который делает тело любой мухи. И, как бы сказать, его используется. На это тело очень много материала этого уходит. И стоит он тоже недешево. Вот, а вам на столе для образца показал вот такие виды даппингов. Вот с одного я даже ценник не сдирал. Видите, это вот цена получается 1100 рублей. Это, скажем так, цена, которая была еще 5 лет назад. То есть у нас в Хабаровске некоторые хозяева магазинов... Умудрово здесь еще в 5 лет назад выставлять вот такие наборы даппинга вот по такой вот космической цене. Сейчас такая цена, даже с повышением цен можно купить, скажем так, за 17-20 за долларов такой вот набор даппинга. Да? Как видно, это не очень-то дешево, да. И вот сейчас такая же цена, как 5 лет назад. Все зависит от аппетитов магазинов, скажем так. Что они раньше ставили цены неадекватно, что сейчас неадекватно. И вот в этом видео я вот вам расскажу что это такое, да, и с чем его едят, и как можно самому сделать даппинг, можно сказать, почти халявным путем. Тем самым, как бы, не покупать его за эти деньги, а обойтись самодельным даппингом. Ну, давайте сначала посмотрим, какие они бывают. Ну, вот бренды бывают разные. Это, вот, допустим, бренд SLF. Вот, видно. Это Harline Dubbing. Это одни из самых ведущих брендов. Ну, вот, как можно эти даппинги классифицировать? Они бывают натуральные, да. Сделаны там из зайцев, из лис, из белок, да, скажем так, вот. Это вот чисто натуральный даппинг. Здесь нет никаких примесей. Смесь только из натуральных шерстяных волокон, скажем так, из меха животных. Вот, он выглядит таким образом. Есть даппинги полностью. Искусственные, синтетические, видим. Видите, он как дождик весь цветной такой. Вот, блестящий там. Его еще называют айс. Видите, такого с ледяным таким цветом голографическим волокна. Здесь, по сути дела, как я понял, ничего натурального в этом даппинге есть. Нету, вернее, есть даппинги на половину, скажем так, натуральные, со смешанные с искусственными волокнами. Видно, что вот здесь вот. Ну здесь на камере может быть не очень, вот на таком наверное будет явно видно, что вот блески все-таки вот с натуральными волокнами чуть-чуть перемешаны. Вот. Ну вот что могу сказать по использованию этих даппингов вот на практике скажу вам сразу же, В независимости сделан он из натурального волокна, из синтетического, из перемешанного, из искусственного. Как правило, на поклевки рыб, чтобы это влияло, я не заметил Рыбья без разницы Обыкновенная эта ж мушка применяется для ловли лососевых пород рыб Это горная река, да? то есть место обитания лососевых пород Это горные речки с кристально чистой водой И у такой рыбы осязание меньше развито Она больше ориентируется на зрение, на всевозможную цветовую гамму приманки и она, если она совпадает по пропорциям и по цвету, она его начинает сразу же атаковать. То есть осиздание у нее минимальное. Это не какой-то там карась, сазан, сом, который там по дну у Усами это все там сканирует, ощущает эти всевозможные запахи в воде. А сосевые породы рыб к этому, скажем так, невосприимчивы. Им главное цветовая гамма. Вот это такой в целом, вкратце, была такая водная часть и теперь начнем самое интересное я вам покажу как не платить бешеные деньги вот за это вот барахло реально по факту барахло и развод магазина ваш на это лавэ я покажу как это все делается практически на халяву что нам для этого требуется для этого нам требуется купить в магазине Прочти по минимальной цене На моток каких нибудь ниток Нитки бывают разные С разной процентовкой составляющих там акрил шерсть или еще что то Про это я вам уже рассказывать не буду Это чисто все на любителя Дело вкуса Таких вот мотков ниток у меня наверное около 40 Разного цвета ну вот А теперь покажу как из этого сделать Даббинговую смесь ничем не хуже Чем заводскую за бешеные деньги Берем Две такие чесалки для животных и берем отрезанную нам нитку которую мы купили в магазине моток нитки примерно по весу 100 грамм стоит 100 рублей то есть мы видим 100 грамм можно приобрести за 100 рублей чтобы лучше из нее сделать допинг советую вам ее распустить по волокнам вот таким вот образом видите это чтобы было не было никаких катышков, комышков, да, то есть это лучше сделать вот таким вот образом. Дальше все это распрямляем, раскручиваем, получаем два вот таких волокна. Ну, вот и уже для сущего эксперимента распущу еще два волокна, чтобы можно было это лучше видеть. Распускаем волокна вместе их все соединяем и начинаем им их прямо на на чесалку для животных резать но ну, резать примерно вот не знаю сколько тут сантиметра наверное по 3 по 4 если сделать очень коротко да то вязать будет тяжело если будет по сантиметру волокна будут очень короткие и не будут при расчесывании мухи да, ну, себе, ну, как бы распушаться, будут выдираться. От этого делать волокна лучше. Вот, по длине, наверное, сантиметра 4 ориентировочно. И вот так вот их стрижем сюда. Вот Сделали это таким образом. Берем вторую часть и начинаем вот так вот расчесывать, как животину. Этот способ я повзаимствовал у моей бабушки. Я сам родом села и видел, когда бабушка стригла овец, то потом вот таким же инструментом она эту шерсть с овец расчесывала и из нее уже делала прила нитку. Вот мы видим, что у нас из этого получилось вот смотрите чем он хуже настоящего по факту да прям вообще ни одного катышка ни одной зазубринки он просто идеальный можно хоть прямо сейчас пряжу делать смотрите это как для детского творчества там валенки катать или еще что-то кстати у меня дочка творчеством занимается Таким я заходил в магазин, такой даппинг даже можно уже купить готовые, расчесанные за копейки в магазинах детского там творчества. Уже такое вот это вот продают. Получаются такие вещи. Видите, я уже практически даппингу и нить сам формирую. Вот, ну это дело можно быстренько вот разобрать. Вот. Быстро и качественно получается даппинг. Можно это сделать нитки из любой, из любого цвета, какого вам угодно по любой процентовой этой составляющей. Ну и вот, к примеру, если посмотреть, то чем вот он хуже вот этого натурального. Здесь уже тоже шерсть животных натуральных присутствует. Видите? Например, до да с виду не отличить. То же самое пальто. Видите? Только вот это вот стоит. 17-20 долларов, а это 100 грамм стоит всего, скажем так, полтора доллара моток. Видите, как это все быстро делается. Ну и также для пущей важности можно, допустим, даплинговые смеси между собой смешивать, либо в них что-то добавлять. Например, вот, если есть охотники знакомые или сами являетесь охотником, вот, допустим, кусок шкуры медведя, видим такие волокна у мишки, хорошие, то вот мы, допустим, можем отрезать сколько нам нужно в пропорции волокон медведя и вот таким образом покрошить в этот дабинг. тоже порезать, покрошить и потом вот так вот очень тщательно перемешать для пущей важности будет вам очень даже натуральный такой вот даппинг с такими вот волокнами от медведя можно также добавить волокна там оленя там изюбря вот мне охотники кусочки приносят точно так же покрошить и сделать даппинговую смесь понимаете вот, этим я занимаюсь уже давно. Сподвигла меня эта идея. Я, глядя на свою бабушку из детства, вспомнил, как это делается. Ну вот, лет, наверное, 10 назад я в свое время в этой области, не знаю, может что-то еще таким занимается, но я сделал свою определенную революцию. У нас. Вот, я сейчас я вам покажу, что у меня это вот, да, я в свое время, лет 12-10 назад его делал, фасовал такие пакеты по грамму и разносил его по магазинам Хабаровска. И пока хозяева магазинов не понимали, что происходит и где я его покупаю за такие смешные копеечные деньги, они это у меня скупали как сыр с бешеной силой. Вот На сегодняшний день, я скажу, у нас в Хабаровске много встречается вот такого самодельного даппинга. То есть вешают сюда бирку какой-нибудь Fly Hooks там или не знаю, fly, fly Fish к примеру, да, там вот сюда картонную на принтере, а здесь с P-степлером раз и типа фирменный даппинг. Вот я вам раскрыл тайну откуда вот берется этот фирменный даппинг, за который вы платите бешеные деньги. Также на сегодняшний день продаются в магазинах вот такие вот коробочки. Такая коробочка стоит всего, наверное, сколько так сказать в долларах наверное доллара 4 вот такая коробочка покупает отдельно коробочки туда нафасовывают такого даппинга и продают так что уважаемые смотрите внимательно за что вы платите деньги понимаете если вы хотите этим заниматься можете сделать вот это вот все само за минимальные деньги потратить к примеру тысячу рублей купить 10 цветов, самых вам необходимых в магазинах да, для вязания и сделать себе любой датник. Вот. вот такая вот история, скажем так, вот такая у нас на сегодняшний день правда. На самом деле, если взять по факту разницы, из чего связана вот эта муха, либо из фирменного, либо вот из такого самодельного, как я вам показал. Разницы нет. Никакой. Рыба употребляет с одинаковым качеством, с одинаковым вкусом, я вам скажу. Но зато это будет обходиться вам просто вот, ну, в десятки раз дешевле вашего увлечения. Ну вот Дальнейшее видео я тоже буду показывать в таком духе что как, из, как с помощью минимальных средств связать муху. Вот такие вот мухи получаются из самодельного допинга Видите, какие они хорошие, аппетитные. Рыба за ними в очередь встает, видите. Ну вот, всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Дальше вот я такими уроками буду помаленьку все вам рассказывать. И когда уже все я вам расскажу и покажу, и тогда уже можно показать, как уже вяжутся какие-то определенные модели мухи. А если кто-то с богатым воображением, те уже и сами начнут это все вязать. Все, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания, до новых встреч.